Братва, перед тем, как начнется это видео, я напомню, что оно является развлекательным контентом и не более. Я призываю вас не поддаваться паранойи, не паниковать на пустом месте и не верить всему, что говорят, СМИ раздувая ситуацию. Все, что показано в видео, никоим образом не является хоть сколько-нибудь правдоподобным вариантом развития событий. Здоровья вам и вашим близким. Приятного просмотра! Всем респект, братва! С вами Мародер 120 Гигабайт. И сейчас мы находимся, наверное, в самой злободневной игре. Называется она Plug Ink. Вышла она довольно-таки давно и посвящена она распространению инфекций и вирусов по нашей планете, да? Вообще игра является довольно-таки популярный и известный. Есть она в том числе на телефонах, на планшетах. У меня она есть на телефоне. Первый раз я попробовал именно там. После всей этой шумихи с коронавирусом, ребята, продажи этой игры выросли в разы. Я тоже подался хайпу, я ее купил. Я решил записать такое видео, да, так разыграть распространение коронавируса по планете. Играть мы будем за вирус, но поскольку я не умею играть, то, скорее всего, нас ждет довольно-таки оптимистичный сценарий. Я очень долго пытался победить за бактерию, которая является одним самых простых сценариев, и мне было довольно-таки сложно на среднем уровне эм, выиграть, чтобы открыть вирус, потому что у нас же коронавирус, будем играть, ребята, с вами за вирус. Я думаю, люди начали интересоваться этой игрой э, не только на волне хайпа, но и чтобы немножечко свои страхи перед вот этой вот угрозой наверное как-то уменьшить, чтобы посмотреть на это все с такой развлекательной стороны, да, и я думаю, что я занимаюсь этим по той же самой причине. У меня не так много всего открыт, как видите, почти все гены закрыто, Опять же, говорю, я в этой игре новичок. Я просто хочу попробовать, да, поиграть за вирус. Я за него еще не играл, сразу говорю. За бактерию игра, за вирус нет. Я не знаю, чем отличается геймплей. Повышаем вероятность мутации болезни, чтобы было нам полегче играть, потому что мутации они помогают. Э, по крайней мере, так было с бактерией. Уровень сложности выбираем средний, да. Ну и, собственно, название. Название, конечно же. Коронавирус. Я на самом деле видел, там есть какие-то сценарии, которые уже были сделаны игроками для этой игры, но я попробовал один. Он мне совершенно не понравился. Там какая-то дикая скорость распространения. Было все слишком легко. Я, короче, решил, что буду просто сам с нуля играть. Добро пожаловать в PlugInk. Вы вирус. Для победы вам нужно развиться, распространиться по всему миру и уничтожить всех людей. Довольно-таки стандартная цель для любого вируса. Да, выберите стартовую точку. Конечно же, Китай. Все это началось в Китае. Давайте попробуем. Погнали. Болезнь. Коронавирус. Заразила первого человека, но она еще слишком слаба. Используйте очки ДНК для развития болезни, чтобы заразить больше людей. Ну, понятное дело, ребят. Здесь я сразу вам хочу сказать, что я буду, опять же, роллплейть, да, по максимуму. Здесь есть у нас симптомы. Симптомы, да, Я постараюсь развивать те симптомы, которые действительно есть у э, коронавируса. Да, то есть мы будем развивать с вами кашель, будем развивать, я там читал, э, рвота есть, диарея тоже есть. Вот это все мы будем с вами развивать. Кроме того, пути передачи. Да, началось все с животных. Да, это были летучие мыши, тут их нету, здесь у нас домашний скот. Но, опять же, это было на рынке, если кто не знает. Очаг распространения, это типа город Ухань. И там был рынок, где продавали летучих мышей, которые люди употребляли в пищу. Ну, знаете, эти азиаты, они едят там, не пойми что. Но, также он передается человек человек то есть по воздуху, это тоже. Ну и дальше уже там по игре начнем развивать нужные нам пути передачи. Подсказки болезнь типа вирус, коронавирус, вирус, он часто мутирует, его сложно контролировать, откат симптомов не бесплатен. А вот еще в чем заключается сложность, то есть мутации могут мне даже мешать, насколько я понимаю, потому что в бактерии они мне помогали, они мне давали новые симптомы, новые пути распространения и так далее, и, собственно говоря, это мне помогало. Здесь, возможно, это будет нам мешать, но будем, ладно, держаться, придерживаться именно Симптомов коронавируса. В самолетах появились новые воздушные фильтры, в самолетах устанавливаются новые воздушные фильтры, чтобы остановить распространение инфекции. Болезнь с лучшим распространением по воздуху сможет обойти эти фильтры. Значит, нам надо это развивать в путях распространения, насколько я понимаю. Так, болезнь распространяется не очень быстро, пока коронавирус начинает распространяться. Передается от человека к человеку в стране Китай. Число зараженных растет в геометрической прогрессии. Вы сможете управлять болезнью, развивая ее характеристики. Это я все знаю. А, ну, давайте сразу, сразу погнали. Симптом прежде всего это, конечно же, кашель самый первый, самый явный симптом, но при этом очень распространенный. Как бы это может быть симптом любой другой болезни, в том числе одной из самых распространенных, конечно, ОРВИ. Симптом пневмония мутировал, коронавирус мутировал, приобрела симптом пневмония, без траты очков, господи, боже мой, когда пугающий, правдоподобно, ведь это один из самых явных симптомов, это пневмония, ребята, это, собственно, этот коронавирус, это и есть пневмония, просто очень э, такая усложненная, которая сложно вылечить. А дальше, ребята, у нас тошнота, правильно, и рвоту мы сразу же развиваем, потому что у нас хватает очков ДНК, чтобы приблизить симптомы, опять же, к реальным. Вот все вот эти раз, два, три, четыре симптома, да, кашель, пневмония, рвота, тошнота, еще диарея, вот, вот это нам надо тоже будет развить. Это все реальные симптомы коронавируса, если кто не знал. Пока болеет, ребята, только Китай и пока только 200 человек, но потихонечку распространяется. Вирус коронавирус заразил сотни людей, ну ладно, прям сотни-то, 200 человек. А в стране Китай, повысив шанс инфицирования здоровых людей от уже зараженных, продолжайте развивать свою болезнь. Давайте пути передачи. Пути передачи развиваем домашний скот, опять же то, с чего и началось. Пока болезнь довольно-таки медленно развивается. Коронавирус заражает людей тысячами. Болезнь коронавирус заразила тысячу людей в стране Китая И распространяется все быстрее и быстрее. 5000 человек заражено у нас. Но пока еще никто не умер. Смертность, кстати, судя по статистике, не очень большая, но я надеюсь, что ее от нас не скрывают. Симптом анемия. Мутировала болезнь коронавирус Мутировала приобрела симптом анемия без траты очков ДНК. Вот этот вот симптом, по-моему, не настолько реальный уже. Давайте посмотрим у нас какие симптомы. Вот у нас анемия. Снижение количества эритроцитов и в крови может привести к кислородному голоданию в органах. Ну давайте оставим, не будем откатывать. Не будем откатывать, не будем тратить на это ДНК. Мы можем это убрать. Мы можем это убрать, да, чтобы было более правдоподобно. Но а, давайте оставим... Потому что, если честно, опять же, я не знаком со всеми симптомами. И этот симптом выглядит, ну, таким относительно реальным. Давайте развивать диарею. Диарею развиваем, тоже реальный симптом. Теперь он у нас есть. Очень атмосферная игра, скажу я вам. Болезнь коронавируса пришла в страну Юго-Восточная Азия. Еще одна зараженная страна ваша болезнь становится эпидемией. Когда новая страна заражена, появляется красный пузырек. Щелкайте на него, чтобы получить очки ДНК. Ну, конечно же, обязательно. Вот, собственно говоря. Красные пузырьки инфекции появляются, когда болезнь заражает новую страну. Щелкайте на эти пузырьки, чтобы получить очки ДНК, которые можно использовать для развития болезни. Дальше, да. Болезнь коронавирус мутировал. Приобрела символом киста без траты очков ДНК. Вот здесь давайте откатимся, потому что это точно чушь. Я не хочу иметь этот симптом у себя. Пути передачи будем развивать, ребята. Надо развивать его по воздуху. Нам нужно для этого 10 очков. Ждем. Коронавирус заразила больше людей, чем туберкулез. Это очень заразная болезнь. Уже, ребята, в Китае заражены 8 миллионов двести человек. Господи, боже мой, слава богу, что в реале ситуация не такая страшная. Но, как вы видите, другие страны не так быстро заражаются, несмотря на очень э, быстрое распространение болезни по Китаю. Коронавирус заражает все больше и больше стран. Развивайте пути передачи, чтобы заразить больше, еще больше людей. Но это понятное дело. Это мы сейчас с вами сделаем. Вот, начинаем э, пути передачи воздух. Нам нужно развить его с вами еще до второго уровня. И домашний скот мы тоже до второго уровня будем развивать. Так, Рашка заболела, твою мать, а? Благодаря развитому пути передачи через воздух коронавирус легко обходит воздушные фильтры и снова начинает проникать в другие страны. В Китае уже очень быстро все развивается, как вы видите. Болезнь коронавируса заразила больше людей, чем ВИЧ. Это крайне заразная болезнь. Господи, боже мой. 117 миллионов 533 тысячи заражено. Но умерло только 543 человека. Все равно жалко их, конечно, бедняк. Но, ребята, посмотрите на соотношение, Да. Комбо фонтанирующие рвоты. Появление кашля и рвоты увеличивает заразность болезни коронавирус. А я думал, мы рвоту уже сами развили. Разве нет симптомы? Да, мы же рвоту сами развили. Смертельные симптомы я пока не развиваю. Почему? Потому что это может помешать нам победе. Если люди начнут умирать быстрее, чем заражаться, то э, болезнь просто сама себя истребит. Так, умение. Что же, ребята, давайте развивать вот это очень важное умение, устойчивость к лекарствам. Его надо развивать на максимум. Почему? Потому что в реале коронавирус пока не излечим. К сожалению, да, они уже работают над вакциной, но пока вроде как у нас нет никаких вариков, чтобы от него излечиться. И именно этим он так страшен. Во, мы можем сразу же развить также и генетик хардеринг. Да, таким другие поддаются анализу в лабораторию, уменьшает скорость будучи исследований. Тоже верно, давайте. Погнали дальше! болезнь коронавируса начинает распространяться по всему миру. Используйте кнопку «Мир», чтобы посмотреть список незараженных стран, пока незараженных. Господи, как страшно. Боже ты мой, а? Так, давайте посмотрим, что у нас в мире творится в данный момент. 9% населения мирового уже заражено, 91% здоровые. Страны, которые заражены Пакистан, Индия, Япония, США, Англия, Россия, Юго-Восточная Азия. До сих пор не знаю, что это. Мне пристыдно. Наверное, у меня действительно не очень хорошие знания географии. Австралия, центральная Азия. Здорово, Перу, Аргентина, Тратата, Боливия. Большинство стран, конечно, пока э, в норме, но это ненадолго. Врачи в стране Китая нашли новую болезнь, назва названную коронавирус. Она кажется безобидной, но ее необходимо изучить дальше. Другие страны также сообщили об этой болезни. безобидной 4800 человек умерло. В смысле безобидной? Вы что, сумасшедшие, что ли? Продолжаем собирать очки ДНК. У нас уже их 24, сейчас будем развивать нашу болезнь. А Китай поручает медикам разработать лекарства от болезни коронавируса. Но без должного финансирования исследований. На это идет много времени. Это плохая новость для меня, потому что сейчас вот здесь вот а, начнет увеличиваться а, проценты готовности лекарства. Пока это будет медленно, но потом это будет все быстрее и быстрее. Так что сейчас я буду изучать то, что мне здесь надо. Блин, а нам надо немножечко еще. Не, нам нужно развивать вот это. Не воспроизводить лабораторных условий, уменьшать скорость будущих исследований. Развиваем вот это. Все, теперь. Теперь у нас максимально, но ну нет, еще не максимально, но довольно-таки сильно замедлено производство лекарства против нашей болезни. Симптом гемофилия. Болезнь коронавирус мутировала, приобрела симптом гемофилии без траты очков ДНК. Давайте посмотрим, что это за симптом. Иммунная система вырабатывает ингибиторы, разрушающие факторы 8 и ухудшающие свертываемость крови, повышается заразость. Оставим полезный и довольно-таки правдоподобный симптом. Китай закрывает морские порты, что плохо для меня. Китай первая страна, которая пытается ограничить распространение болезни коронавируса. Закрывая границы, поможет ли это, покажет время. Люди умирают, но не очень быстро, как вы видите, да? Смертельные симптомы развивать надо, но не очень быстро. Давайте пока разовьем с вами синдром чихания. Пусть чихает и заражает еще больше людей. Кроме того, пересобираем цепочку ДНК, чтобы на разработку лекарства ушло больше сил и времени. Погнали. Пока здесь 0%, несмотря на то, что они вроде как начали производить лекарства, но это абсолютно никуда не движется и это хорошо для болезни. Болезнь коронавирус мутировал, приобрела симбром киста без траты очков ДНК. Это мы сейчас опять откатим, ребята. Это мне не нужно. Как я уже сказал, этот синдром мне не нужен. А откатить я его не могу. Мне нужно еще одно очко. Ладно. Вот теперь это уже несложно. Откат. Кашель и понос приводит к нежелательным инцидентам, что снижает продуктивность труда и привлекает внимание к болезни коронавируса. Опять же, новости, я не знаю, как к ним относиться. Они вроде хорошие для вируса или плохие для вируса, потому что люди, когда начинают обращать внимание на болезнь, они быстрее разрабатывают вакцину. Поскольку у нас есть холодные страны, большие такие, как Россия и Канада, вирус там не очень сильно распространен. Давайте попробуем ему в этом помочь и увеличить его сопротивляемость холоду. Болезнь коронавируса мутировала, приобрела симплом киста, без траты очков ДНК, до да сколько можно, нету тому никакой кисты, зачем вы меня сбиваете, ребята? Болезнь коронавирус заразил больше людей, чем обычно простуда, это невероятно заразная болезнь. Подождите пока, это практически все Китай, стойте, стойте, во-первых, развиваем устойчивость к теплу, а во-вторых, убираем кисту, а, и в-третьих, играем дальше. Нам надо заразить холодные страны. Рашка, видите, как сразу пошла. Видите, как сразу Рашка пошла. Но у нас еще теплые страны почему-то не заражаются. Симптом бессонница. Мутировал. Болезнь. Коронавирус мутировала, перебрала симптом бессонница, Бестраты очков ДНК. Давайте, опять же, этот симптом оставим. У нас 93 очка. ДНК, это очень много. Сейчас будем развивать то, что нам так надо было. Развиваем, во-первых, домашний скот до второго уровня. В-третьих, воздух до второго уровня. Далее, идем в умение и развиваем устойчивость к лекарствам. Появился новый штам болезни, из-за чего требуется больше времени на разработку. Давайте вот это сделаем. Давайте вот это, а это купим попозже, да? А, мы можем купить и то. Ага, еще вот это есть. Перетасовка ДНК, потому что штамм болезни, из-за чего требуется еще больше времени на разработку. Третий уровень, самый большой. Бамс. Погнали. Теперь им должно быть очень сложно разработать лекарства. Я думаю, что, если честно, я не затащу эту катку, но пока выглядит так, что мы побеждаем, потому что, считай, полмира уже заражено. Это меня на самом деле пугает. ВОЗ ведет серьезное наблюдение за мутацией болезни коронавируса. Правительство предупреждает, что болезнь может стать неизлечимой. Это вряд ли на самом деле. Мне кажется, они успеют разработать вакцину до того, как я закончу катку. Болезнь коронавируса мутировала, в синдром внутреннего кровотечения. Ребята, этот синдром я отменю по одной простой причине. Мне кажется, он смертельный и он слишком опасный. Вот он. Да? Вот. Быстрому внутреннему кротечению и смерти. Откатываем. Откатываем. Ничего подобного я о коронавирусе не слышал. Но мы можем с вами приобрести, приобрести фиброз легких. Рубцы легких вызывают отдышку, сильнейшей кашель, смертельной при физической нагрузки. Давайте его приобретаем сейчас. Дальше. Также идем в умение И видим, что нам не хватает немножечко очков, буквально четырех, до того, чтобы развить устойчивость к лекарствам. Быстро их собираем здесь, да, и, собственно, развиваем эту устойчивость. Дальше Мексика лидирует в разработке лекарства. Мексика посылает медиков зараженной страны. И надеюсь, ускорить поиск лекарства от болезни коронавируса. Щелкайте на синие пузырьки лечения, чтобы препятствовать этому поиску. Не понимая, почему Канада до сих пор не заражена. Вы посмотрите. Даже уже, это что, Гренландия? Даже уже Гренландия, по-моему, заражена. Блин, я так слаб в географии, ребята. Если я где-то ошибаюсь, простите, пожалуйста, можете в комментариях указать, где я ошибся и в чем. Болезнь коронавируса мутировала и приобрела симптом дезинтрии без траты очков. Давайте посмотрим, что такое за симптомы, что это знак. Где он? Где он? Дизентерия. Вот этот. Полное расстройство пищеварительной системы вызывает диарея, смерть. Откатываем. Это чушь. Этого нету в коронавирусе, поэтому мы это использовать не будем. А вот пути передачи можно развить. Например, давайте сделаем пути передачи по воде. Что, в принципе, это вполне реально. Это значит, что на кораблях а, может вполне себе этот наш вирус путешествовать. Похоже на правду, по-моему. Вы смотрите, Бразилия уже, США заражены, а Канаде вообще насрать, Вы, почему она не заражается? Канада, ты что такая неубиваемая, ребята, смотрите, и Африка вообще не заражается. Можно двумя способами препятствовать разработке лекарства, делать болезнью все это будет более заметно людям, ли развивать устойчивость к лекарствам, которые у нас на максимум уже развито, между прочим, да? Давайте еще приобретем какой-нибудь смертельный, наверное... Симптом для того, чтобы болезнь начала убивать. Заражен практически весь мир, как видите. А умерло всего 4 миллиона человек. Всего. Вот это я уже как Сталин заговорил, реально. Смерть миллионов это статистика. Болезнь коронавирус мутировала и приобрела симптом отек легких, без траты очков ДНК. Давайте этот а, симптом оставим. По-моему, он смертельный, насколько я понимаю. А Давайте возьмем подавление иммунитета. Может быть, смертельно. Возьмем подавление иммунитета, потому что, скорее всего, вирус так и делает. Он на той вирус, что подавлять иммунитет. Правильно, правильно. Гренландия уже заражена полностью. Мне кажется, пора заражать нам, ребята, теплые страны. Ученые всего мира сосредоточены на разработке лекарства от болезни коронавирус. 18% лекарства у нас в данный момент завершено. Болезнь коронавирус мутировала, приобрела симптом сыпь, без траты очков ДНК. Откатываем, потому что это неправда. Погнали дальше. Я опять же стараюсь максимально приблизить к реальности. Статистика показывает, что от болезни коронавируса умерло более 75 миллионов людей во всем мире. Это больше, чем от черной смерти. Вообще, ребят, я, естественно, надеялся, что будет как-то более все это позитивно выглядеть, когда я буду первый раз играть за вирус. Но, походу, играя за бактерию, я научился играть лучше, чем я думал. Африка начинает заражаться, ребята. Борис Горнамир смутил приобрел симптом паранойи без очков ДНК. Давайте его оставим, потому что сейчас очень многие люди боятся забирать посылки с Алиэкспресса. Давайте это спишем на паранойю и оставим это в симптомах. Разработка лекарства завершена на 25%. Если разработка лекарства дойдет до 100%, то количество людей, которое выживет, будет достаточно для того, чтобы зародить цивилизацию. Цель вируса это убить все человечество до того, как лекарство будет завершено. Если я не успеваю, то есть вирус не успевает, то я проигрываю, вирус проигрывает. Посмотрим, как э, выглядит сценарий. Пока смертность не очень высокая, это потому что развивать нам нужно симптомы, но у меня не хватает очков ДНК. Статистика показывает, что от болезни коронавируса умерло более 120 миллионов людей. Во всем мире это больше, чем от испанского гриппа. Болезни коронавирус мутировала, и симптом эпилепсия. Без трата очков ДНК. Да что ж такое? Это чушь. Нету этого симптома. Откат. Подожди, нет. А это что такое? Эпилепсия. А, паранойю оставим, эпилепсию откатываем. Вот, эпилепсию откатываем. Симптом отказ органов мутировал. Болезнь коронавируса мутировала, приобрела симптом отказ органов без траты очков ДНК. Это тоже надо откатить, ребята. Это смертельный симптом, который да, мне поможет выиграть, но мне нужно его откатить, потому что он не соответствует действительности. Нет там никакого отказа органов. Франция, В стране началась разруха, повседневная жизнь. В стране Франции начинает расстраиваться. Из-за болезни коронавируса замедлилась разработка лекарства. Но 43% уже закончено, ребята. Болезнь коронавируса мутировала, приобрела симптом внутреннего кровотечения, без траты очков ДНК. Я не могу их откатывать. У меня нет... Не хватает э, очков ДНК. Статистика показывает, что коронавирус является самой массовой пандемией в истории человечества. От нее умерло более 300 миллионов людей во всем мире больше, чем от ОСПы. Пацаны, я думал, что все будет намного позитивнее. В стране Ангола люди умирают быстрее, чем заражаются. Разработка лекарств от коронавируса завершена на 50%. Я начинаю болеть за человечество, но походу, ребята, ситуация хреновая. Я откатываю все, что не соответствует правде. Я откатываю, что там неправда. Отказ органов, я его убираю, потому что это неправда. Дизентерия, да? Я тоже это откатываю, это тоже неправда. Я считаю, что симптомов многовато. Вот этого тоже нет, Внутреннее лечения. Откатываю, потому что это неправда. Таким образом, уменьшаем смертность, даем шанс человеку. Что, надеюсь, что... Я надеюсь, ребята. Половина умерла уже, господи, боже мой! Остановилась, остановил. Я уже начинаю за человечество болеть. Но опять же, я стараюсь сделать все это максимально правдоподобным. Несмотря на то, что игра я за вирусы, как вы видите, я пытаюсь препятствовать разработке лекарства. Последний здоровый человек на планете недавно заразился болезнью. Абсолютно все люди заражены. Вопрос, успеет ли болезнь убить всех людей до конца разработки лекарства. Я больше не буду развивать вирус, наверное, Никак, потому что все остальное уже не будет похоже на правду. Болезнь коронавирус мутировал, приобрел симптом отказ органов. Я буду тратить очки ДНК только для того, чтобы снять э, неправдоподобные симптомы. Откат? Да. Разработка лекарства от болезни коронавируса завершена на 75%. Боже мой! Как вы видите, я бы победил в этой катке, ребята. Вы видите, что я бы победил, если бы я не откатывал симптомы, которые отсутствуют у коронавируса. Более коронавирус мутировал, преобразовался в симптом эпилепсия Без отраты очков ДНК. Пока у меня, как я понимаю, нет очков ДНК, чтобы это откатить. Сколько это стоит, откат? 14. Ладно, пока у нас их нет. Несмотря на доступ к лучшим лекарствам, президент подхватил болезнь. Заболел президент США. Неясно, может ли он оставаться у власти. Пока все выглядит, конечно, не очень. Но, ребята, есть шанс. Поверьте мне, у человечества. Бессонница не заставляют людей ходить серыми от усталости. Работа ученых под вакциной от болезни становится менее продуктивной. Но при этом вакцина завершена на 88%. Болезнь коронавируса мутировала и приобрела симптом внутреннее кровотечение. Без трата очков ДНК, что очень плохо, потому что, естественно, смертность начинает увеличиваться. Дайте мне очки ДНК, я откачу, потому что это не настоящий симптом. Вот он. Откат 14 очков. Откатываем, потому что это неправда. Отстаньте от меня. Я отыгрываю за коронавирус, который больше похож на правдивый. Балканы, первая жертва анархии, вызванная заболеванием, коронавирус. А, здесь больше не разрабатывает лекарства. Но 93%, ребята, ну давайте... Я за вас уже болею, понимаете? Разработка лекарства от болезни коронавируса завершена. 95% Лекарства скоро начнет распространяться по всему миру. 4 миллиарда человек погибли. Лекарство от болезни коронавируса готово. Разработка лекарства от болезни коронавируса полностью завершена, и лекарство уже распространяется по миру. Количество здоровых людей, ребята. Количество зараженных. Ху. Болезнь коронавирус будет уничтожена, мир пережил разрушительное бедствие и вскоре навсегда искоренит болезнь коронавирус. Хотя большая часть мира вымерла, выжившие смогут восполнить потери и восстановить цивилизацию. Симптом мутировал, но это уже не важно, потому что... Все, поражение, болезнь была ликвидирована. Как вы видите, если бы я не откатывал смертельные симптомы, которых нету у коронавируса, если бы я пытался именно победить, я бы победил. Когда вы чего-то боитесь, вы начинаете придумывать про это шутки и сделать это объектом развлечения. Именно поэтому коронавирус в мемах, именно поэтому я записываю это видео, чтобы мне было поспокойней. Если следовать всем симптомам, которые есть сейчас у болезни, да, мы видим довольно-таки оптимистично. Если можно так назвать вымирание половины э, человечества сценарий. Конечно же не забывайте, это все игра, все это чушь. Я думаю, что все будет более-менее нормально. А вам я желаю оставаться здоровыми и будьте аккуратней, конечно. Но не паранойте, не поддавайтесь панике, потому что зачастую это помогает э, болезни, а не препятствует ее распространению. Вот такое вот необычное видео у нас сегодня получилось. Еще раз не забывайте, это все выдумка, это все. Фигня это вся игра, но если вы получили какое-то удовольствие от того, что вы посмотрели это видео, поставьте обязательно лайк и подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. И оставьте комментарий, что вы думаете по поводу всей этой страшной ситуации. Ну а с вами был Мародер 120 Гигабайт. Увидимся в следующих видео и на стримах. Всем жестких респектов! Йоу!